здравствуйте с вами медицин на пальцах и я бессменный ведущий андрей жуга сегодня будем говорить попроще о гипертермии она же повышенная температура или же высокая температура чтобы Понимать, какая температура высокая, в первую очередь, нужно знать, какая нормальная. Мерить температуру градусником. В целом, плюс-минус, все равно каким. Главное, чтобы он был точный, правда? И мерить температуру в разных местах. Поэтому начнем с того, что температура, например, которая меряется мышкой нормальная для детей до года, является 35 37 и 5 вот если мере температуру ректальную, то есть в прямой кишке что чаще делается детям до года там температура в среднем на градус выше то есть нормальная температура является от 36 до 38 градусов некоторые мерят температуру во рту и там температура нормальная является Средним на полградуса выше, то есть 35,5, 37,5 или 38. Ну вот примерно такие вот получаются качели. С чем связано? У детей до года очень плохо развит терморегуляционный центр в мозгу. Собственно говоря, мозг не совсем научился управлять своим телом и частенько то перегревается, то остывает. Часто, когда дети бегают, перегревается или активничают, да? А когда, например, спят, очень нехило так охлаждается. Не паникуйте, это норма. Потом с года до трех температура нормализуется и становится, как у обычных людей, 36-37 градусов. Опять-таки, если, то на градус выше все показатели. Если во рту, то на полградуса выше. Собственно говоря, в гипертермии возьмем так. Во-первых, температура это наш союзник. Организм неспроста ее делает, потому что при повышенной температуре бактериям живется не сладко. Им плохо. Они не хотят ни кушать, ни размножаться. Прямо как вы в 50-градусной зной. И, соответственно, сбивать любую температуру не надо. Если температура у ребенка до года превышает температуру 38, когда мы здесь, то тогда сбиваем. А старше года нормальная повышенная температура, которая не сбивается, является 39 градусов. То есть до 39 мы температуру не трогаем, она полезная. Исключением является только одно условие. Когда у нас э, температура была когда-то, и при ней были судороги, причем не какие-то там фибрильные или непонятные, или вам что-то показалось. Это действительно было доказано энцефалографом, и стоит такой ну, диагноз, как судорожная готовность. Кстати, есть еще одно условие, когда температуру есть смысл забивать на полградуса раньше. Это злокачественная гипертермия, или же озноб, или же бледная температура, так сказать. Бледная горячая. Как их отличить? При нормальной гипертермии, доброкачественной, лицо ребенка или взрослого да, красное, тело красное, руки горячие. Сам человек может при этом потеть и температуру удержать относительно как плато. Если же у нас есть озноб, то кожа бледная, цвет такого мрамора, руки, ноги холоднющие, максимум что может быть это под холодный, и при этом тело горячущее, а температура взлетает просто быстро, ну... За полчаса может быть 39-40, до бесконечности кажется, просто упирается в этот градусник. Итак, мы в принципе определились, у нас обычная, доброкачественная э, температура, но она там перескочила свои дозволенные рамки, или у нас там, к примеру, 37,5, а у нас были при этом судаги. Чем начинать сбивать? В первую очередь нужно обратить внимание на такую штуку, как физиологическое охлаждение. Что делаем? Берем теплую воду 35-40 градусов, в нее мочим махроника полотенце и протираем э, все горячие места, где есть вены. Шея, лоб, виски, живот, внутренняя сторона бедер, локти. Только просохло опять, только просохло опять на это самое, все это мочит. То есть мы заменяем человеку потоотделение, потому что мокрая кожа отдает температуру намного веселее. Вот, и этого может хватить. Недостаток в том, что, конечно, придется подзаколебаться, ночь будет веселая, но преимущество в том, что вы не дадите в организм ничего, это дешево, бесплатно. Ну и, собственно говоря, печень будет здоровее. А если же все-таки мы прибегаем к медикаментозному решению вопроса, следует в первую очередь на детях определиться, что безопаснее. А безопаснее у нас ну, во главе стоит, действующие вещества будут перечислять, парацетамол, потом идет ибупарофен, потом идет анальгин. Также еще могут быть разные комбинации этих препаратов. Например, анальгин и плюс в Связки они друг друга усиливают, избивают температуру куда веселее. Точно чего нельзя. Это то, что можно там взрослым. Аспирин. От него сползает кожа. Я разок видел. Зрелище невеселое. Не всегда сползает, кстати. Просто это вероятность. А зачем вам эту вероятность? видеть туда же кстати относим препаратики которые для взрослых всякие порошочки всякое прочее комбинированное перекомбинированное поверьте все это отражается на работе печени а ребенку печень пригодится когда ему будет лет 18 с каким у нас там можно алкоголь по законодательству если у нас качественная гипертермия или Бледная горячка. Мы в первую очередь должны сделать так, чтобы кровь дошла до кожи. Дело в том, что при злокачественной горячке сосуды у нас сжимаются, смыкаются и не доносят горячую кровь до поверхности кожи. Соответственно нет термоотдачи. Поэтому во главе помощи там стоят такие препаратики, как по Я знаю, сейчас многими медики меня зовут прямо в экран, но нож по или же поповырин могут помочь. Если вы не обладаете э, умениями давать внутримышечные уколы, не надо тогда этого делать. Поверьте, ту же самую ножку в таблетке можно прекрасно раскатать э, между листами какой-то там бутылкой и Четверть дорожки нужно, образовавшейся дорожки, нужно дать в рот ребенку до года, половину до пяти лет, а уже от пяти лет вполне можно дать целую таблетку. Этот препарат может расслаблять сосуды и кровь будет доходить. И там же потом идем вот эти вот и прочее, прочее, прочее, добавляем. Они в связке работают раз прекрасно. Можно также использовать паповырин. Он в ампулах есть. Ампулу мы ломаем, берем полмиллитра. И, собственно говоря, мы его можем ввести, опять-таки, либо в рот, либо анально. Буквально берем так, что без иглы. Выдавили все. Поверьте, там все очень круто всасывается, быстро пойдет в дело. А говорюсь немножко о формах, какие есть из жаропонижающих. В первую очередь это таблетки, сиропы, свечи. По-моему, опыту быстрее всего действуют свечи. От 15 до 25 минут они уже вполне начинают вовсю пахать в организме. Если взять сироп, то он начинает действовать через 40-45 минут. С таблетками в среднем получается через 60 минут. 40-60 минут вот так вот. Это по моим наблюдениям. Поэтому рекомендую вам выбрать препараты, которые действуют быстрее и при этом безопаснее. Последняя линия обороны против температуры на дому при. Озноби или же какой-то там прям зашкварная температуры в 40 плюс может быть клизма берем э, воду температурой в 20 градусов можно даже в 15 и вводим миллилитров 300 в кишечник где же там минуты две сливаем повторяем снова и так пока температура не снизится Конечно же, лучше не прибегать к данному э, способу, но если уж совсем прижало, то это может действительно спасти жизнь. Температура сбивается очень быстро. И единственное, что если температуру сбивать прям очень быстро, то есть в течение 10-20 минут, увеличивается вероятность фибрильных судорог. Сколько я замечал, что чем быстрее сползает температура, тем они вероятнее. А выглядят они, ну, несколько иначе. То есть, это своеобразное подергивание ребенка, в основном это дети до 2 лет, и иногда закатывание глаз. Ребенок не теряет сознание, он не пускает потом слюни в бессознательном состоянии полчаса. То есть, это не эпилепсия, это реакция на быстрое снижение температуры или же на быстрое повышение. Так что имейте в виду, и прибегайте к этому способу в крайнем случае. В принципе, этого достаточно, чтобы побороть большую часть вот этих вот гипертермий. Но не забывайте, что температура, это не просто наш союзник, она просто так не бывает. Наверняка есть какая-то инфекция. И чтобы в этом вопросе разобраться... Часто нужно ехать к доктору. Так что пользуйтесь этой информацией, распространяйте ее всем, кому она может быть полезна. Это может быть ваш личный вклад в спасение жизни ваших знакомых и близких. Ну и лайкайте, если это видео вам понравилось. На этом всего доброго. Пока.